добрый день всем все я в прямом эфире так вот эти знаете это северокавказская порода мясо шерстная бараны супер просто 160 килограмм здесь самый большой весит Сайги Цаламалыхам. Да, да, твои красавцы. Тоже северокавказские, только молодые, годовички. Самый большой вес там 160 написано. Сто шестьдесят тоже северокавказские мясо шорстная порода. Когда таких баранов видишь, глаз радуется. А это что за порода, скажи-то, да, пожалуйста. Карачаевская, вот она, Карачаевская. Вот такие красавцы тоже. Это минводы, минводы. А, а, да. а здесь самый большой. Сколько весит? Здесь вот в том году, который будет... мясо 98 килограмм было зарезали. А, ну вот хозяин говорит, мясом 98 килограмм был. Видите, как за ними ухаживают, расчесывают. Да. Че, удачи вам? Вот, смотри. Так. Астраханская область. Советская мясо шорстная Меня слышно хоть, а? Сказали, сейчас побьют или пьют. Так что, там я запаси. Вы задавайте вопросы. Я вам на все вопросы буду отвечать. За, это, да? А сколько здесь самый тяжелый баран? Вот, вот, вот, вот этот. 102, как 102 здесь. А вот эти три молодняка. А вот два взрослых. Потом они переходит. Я так просто делал. Так удачно. я не сейчас да. во Эти тоже ваши, да? да. А, да. да. Тоже комплект. У него, по-моему, это какая-то. делают. Да-да.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 <говор> да. Этого человека вы все должны знать. А, Волгогр Волгоград и Гимбай. <говор> а, ну ничего не сказал. Волгоград и Дельбай И сам Ярогий Исаевич ну, Вот этот черный баран, ну просто... И фантастический да. Очень большой баран, вот так нас на него очень крупно <клес> да? порода овец Сейчас, сейчас я всех постараюсь показать Мурат, Мурат Иди сюда Ты того барана видел? Он того барана видел? Есть. Ну конечно, посмотри на него он меня, меня впечатлил, просто впечатлил. Республика Дагестан, Бумбетовский район. Вот такие красавцы. Дагестан, район, Республика Дагестан, Ахтынский район, Воспол. Республика Дагестан, Кунзахский район. Нет, Тужинская не было. это. Сейчас я вам скажу. Это андийская белая. Это лезгинская порода. Вот она пушинская порода. Видно. Olha a Так видно, но ну я ГИСАРы посмотрю сейчас, не видел еще, я сейчас пройдусь, это не буду сохранять Это чуть неправильно, смотрю. надо чтобы полностью все видно было Определенное время надо остановиться у каждого стенда, у каждого стенда Это Минводы, Минводы Минская порода. Да, да, да. Нет, здесь. А зачем южная мясная. Текселя. Текселя. Продолжение Георгис, Горфера нету, его, Сергея нету. Так, а это вам так? Дамата. Дамата. Если Дорсика, либо Качественник, они Историчные. могут э, постоянно как как в охоту на баранов стали или у вас постоянно идёт охота? Как... То есть у них нет такой осознанности. И... Они и могут постоянно, как Романовка, приходить в охоту, если у них Дорсика. Вон он стоит в вот И этот Дорсет, а вот следующий... Шарле. Иль-де-Франс. Mm -hmm. Ой, не Иль-де-Франс, извиняюсь, это Господь Лейстер. Лейстер. А есть вот века. этот... Да, есть такие. Ты кто у нас? То Иль-де-Франс, наверное, да? Нет, не, то с Лейстер, а вот это Иль-де-Франс. Вот этот Иль-де-Франс. Иль-де-Франс. А этот Свербис. Цварбис Свербис. Какой он огромный. Ты на него посмотри. Волгоград и Дельбай есть здесь есть. Но я уже мимо них прошел. Сейчас я подойду. Волгоград и Дельбай. Сейчас я подойду. Пять секунд. Всего что любая порода, кого какая интересует, вы мне говорите. Я подойду отдельно. Отдельно, индивидуально буду подходить, снимать. Вот он, Ярогий Исаевич. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он, с вами дорогие. Перед бараной. Бараны. Перед баранами. Перед телефонной работы. Вот сюда, как с Что же конового Вот они. Спасибо. У вас вообще карса. Я не знаю, Гесару это или нет, но написано Волгограда Дельбай. Что это? Что за порода? Это она, внутри порода, тут Волгоград Дельбай. Да? Да, Все Все вот это, говорят, внутрипородный тип, помес, гесарос гесар, и дельбаэн. Сколько лет? Там, когда мы сейчас сто шестьдесят, пять? Нет, сколько лет? Ну, черному два-три года. Мина продают или бараны продают? Бараны. А здесь продают? Мы будем в этом году в Монголию продавать. Да. По 200 долларов. Ну да. Ну да. Ну да. А то вы будете на ней ездить вверху. Так, я ненадолго отлучусь в группы видео по скидываю, и потом опять выйду в прямой эфир. Лалику массалам по двести будет. Сто Ну а Я как-то и видео Ерагий Исаевич, внутрипородный тип, типа, и с короче, они сами выжили. И, да. и, и, и. Ну, я не знаю, что ты услышал. 160 килограмм, говорят, у того черного барана. Вот. Я спорить не буду, я не взвешивал то, что сказали на этом. Все внутри. Все внутри. Да ты вот видел первый. Валя а писал, голосовой А где вас? Дом, дом Что за продукт? Да, сейчас будем его Да. Вот это приятно. Собровай, Все, давай, встречу. Че? пока снимаешься. Да, тут просто. Видел а, твой тель Да. Паранов. Да. да, хороший. Да. Это же не мои. Не, у ты я как, понял. Да, да, да. А там тема тут раскачивается. Да. Не говорят, да, это, это, это секретный... Ну, сколько я информацию знаю, по с ним качественно, он второе, третье место. Мне ну, вот вот, вот, вот. А он же знаешь, как получить его дома. Себя называется. Нравится ну, мне нравится. Он пойдет поближе. к Туда повернулся, как назвал. Не, ну как хороший шаг да. а? 180 кг 200. Вот это? это? Вот это как-то породу он назвал. Вот а, Эль де да А эта порода я забыл. хороший да? да. да. да. да. Но мой тоже, вот, вот знаешь, все на подобный пород. На наподобнее вот так мы ну, посмотрим баранник да. нет есть ты посмотри да насколько он выше лег да ну я же говорю барана не есть кроме курлика нет у нее все у нее курлика нет мясо молочными вот этот он просто это не вешать, вынести, но у него беру я повешен. Они это... Они мне звонили. Да, он, они хотели мои коллекции спуститься на дыхание. Разные. Я не согласен. И это там делают уходы. Они так мы многое искусственно делают. Да, да, да. искусственно делают. А тебе какой больше всего нравится? А? Из, Из всех а вот, и... а вот этих. Этот... А? Из все... Да, вот этих, вот этих. И намара. А а какой какой нормальный? Вот я сюда Да на его грудную клетку посмотри. Да, он что-то не говорил, что я приеду. Он что там не звонил, типа, ему там мимо меня ехать. Заеду, говорил, и что-то. Не позвонил, не приехал. Ну, да. Пойдем к А по голове большой у вас. Очень Да. 19 штук. 19, так, я в другой поглял ага. И сколько килограмм у этого ворона? 122 122? Он в полке, русский у меня тут такой. полке, не знаю, неудобно Высокий. А, он учился. Ну, тут как, как как-то у него путешествие хорошее качество. ты это? Не этот? Я понял. путешествие В да? А, я понял. Да, да, Меринос. Я забыл а ты там написал, покажешь, вот, смотри. Машала, хорошая, пойдешь? Да, да, да, красивые. так племзавод какой показать вам черноземельский сейчас покажу племзавод черноземельский Ну я иду по порядку я сейчас этот, покажу все покажу ни одну, ни одну не пропущу ничего не буду пропускать в минводах выставка Волгоградская красавчик. Вот, Если там делают Три дня она будет идти, еще два дня. Вот только посмотрите на них, какие они огромные. Вы посмотрите на них. Какие они огромные. Вот, вот, вот, кто просил. Это да? Черноземельский. Вот черноземельский. Смотрите. В Минводах проходит выставка. Да, конечно. Ну вот же, блин, завод Черноземельский, нет разу? Да, да. Увидели? Специально вернулся глава для вас? Или это не этот Черноземельский? Я не пойму. Все увидели. Поправляли. Нет, еще я не Пошли <связывающие> <связывающие> Какие люди? Там, привет, ну, привет. Как дела? Как хорошо, хорошо. А где твои? Я сейчас я, приеду. Сейчас приедут, приеду, Все, да. обязательно подойду к тебе. Хорошо, давай. Один из лучших. 150%. 150%. 150%. Вот запомните вот этого человека. Один из лучших. Я подойду к вам. тоже понравились мне, хорошие, хорошие ванчики. Там бы, да? Я еще не видел, я вот только сегодня первый день приехал. Ну, так решить, представитель запомнил. Да, еще увидимся, представители ДНП. всех выгрузили, еще, еще пока выгружают, даже... С Дагестана есть здесь очень много с Дагестана. Гесаров пока нету, я не знаю, может подвезут, нету Гисаров пока. С Дагестана здесь очень много хозяйств. Вот только вот здесь раз, два, три, четыре, пять, только вот подряд хозяйств Дагестана. В истории, да, сохранил. Я еще раз пройдусь, здесь еще не все, сейчас всех выгрузят. Вот видите, здесь не подписаны еще, вот. вот они не подписаны еще все, поэтому я так, краткий обзор, видите, не подписаны. Черноземельский район, Республика Калмыкия. Кто просил? Может, а, еще а я их снял. Это разные, да? Да. У них оруда чистая, так и называется, Черноземельский. Ага. А. Ильдафранс есть, есть, баранчик есть. Один баран есть, эль здесь. 100 тысяч я не наговорил. эль де -Франс. Сколько? Стольник. Ну, от 70-ти и Да. Ягнята? Да, 4 Мне это нужно. Нарлан. Нарлан шар. Ну и он Ого. Помочь надо. Помочь надо. Вот они с Рагулей, Рагули, Рагули, Рагули. Ставропольский край. Я тебе говорю, это Ленина, серьезная Серьезные бараны. Сразу на буйник. Какие ягнята 200 штук нужны. Вот он, Ильда Франц, вот он, вот, вот он лежит, Ильда Франц. Мясо сколько? 4-5 месяцев. Да нет, они в 3 они 3 а? Не Дорпери, Дорпери. Дорпери, он там черный, параллель. А вы а ну, скажете, вот эта порода как называется? Вот это. Это Свифтр. Как? Свифтр. Вот а, Свифтр вот порода. А Дорсет есть? Дорсет есть, да. Покажи пожалуйста. Я в прямом эфире. Я понял, понял, понял. Да. Сейчас вот, вот этот вот прямо. Вот этот? Да. У нас, ну вот, у нас. Можно, да? да? Вот этот. А вот этот как называется? Вот этот. Mm -hmm. Вот Дорсет. А этот? Mm -hmm. Вот этот как? Mm -hmm. Шаролейшный. А вот лежит как Голубомордый Как он? Лейстер. Лейстер, да. Тоже ваше, да? А эти А? это что-то Вот это как, да. Роды? Да, как они Тут сладко Вот это вам. Да. да? Это да. да, это молодые. 80. Да. Но коз нету здесь Пока не может подвезут Пока нету коз Валикум саламу Выставка коз и овец Рамазан Салам алейкум Рамазан, скажи, что тебя интересует? Какого тебе барана показать? Ты таких видел, Рамазан? Это минводы, минводы. Алейкум салам, Покажи самого большого барана на выставке. Сейчас покажу вам самого большого барана, но ну, не знаю, они говорят 160 килограмм. Вот они, северокавказские мясошерстные. Самые большие. Дорперы есть, но они такие. Сергея нету, стенд есть. Сергея, если знаете, Катринец. А овец нету ее. Вот они, самые большие. Гесаров нету. Но вот эти бараны, ну как бы своими глазами здесь прошелся и увидел, они впечатляют. Так, знаете, кто мало овец видел, он даже может удивиться. Он тут не встает. Вот лежит баран. 160 килограмм, говорят, живой вес. Сейчас я вам торперов покажу. Ну самый большой, вот он. Не подвинься. Вот он. Вот. Дорперы знаете, Дорпер. Дорпер здесь, но... но они тоже такие мелковатые. это Из Нет, как не с Вот они, Козы а козы вот, вот англо-нубийские <решите> Вот номер телефона. Кто-то про коз спрашивал. Ну я не знаю, не буду спорить, какие они, но вот. Больше торперов нету здесь. Что вас интересует? А Это... Нет, в прямом эфире. Это а, в прямом я так всех подробно попадаю в Да, да, да. Просто... Еще самый большой баран. Самый большой баран. Еще один здесь есть. наверное даже не ну закажи моих нет моих нет Эти, эти, это знаете, волгограды и Дельбай. Но они говорят, это, но я еще не разговаривал, сейчас я найду, дорогие Исаевича. Ну, говорят, что это ихняя своя порода, там, э, гисары, гисары с Дельбаями. Что-то такое, у них... Ну, типа сами вывели, но это еще недостоверная информация. Сейчас я увижу Яровия Исаевича. И все, я вам скажу. Вот они, Игельбаи. Гисары Калмыкия. Добрый день. Ты про этих говоришь, что уши большие? А? Ну, реально большие. Больше, чем мой телефон. Ну вот, вот, написано. Волгоград и Дельбай. Но это похоже на Эдильбай. Как бы я, я же говорю, еще не разговаривал, сейчас я у него все спрошу, что, что с чем он покрыл, что у него такие получились. Я ненадолго выйду с эфира, еще появлюсь, будьте на связи все. А как ее завершить и сохранить надо еще.